уважаемые зрители любители астрологии приветствую вас на своем канале с вами астролог марина скади и мой астрологический прогноз на ноябрь для овнов до 19 ноября ваш управитель марс находится в седьмом доме это сфера партнерства гармоничные аспекты от планет благодетелей от венеры и юпитера к вашему управителю Предоставляют вам благоприятные возможности и шансы по многим сферам жизни. Прежде всего, в финансовых делах, в личных и деловых взаимоотношениях наступает очень плодотворный период. Используйте это время максимально. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к другим людям. Ваши партнеры, руководители, начальники, сотрудники – чувствуют ваш потенциал, энергию, одобряют ваше стремление заявить о себе. Ваше желание работать на благо коллектива обязательно получит поддержку со стороны других людей. Вам посодействуют во всех ваших начинаниях. В ноябре происходит развитие тех ваших навыков, а также раскрытие тех ваших способностей и талантов, которые позволят вам уже в ближайшие месяцы обрести финансовую независимость. Даже не сомневайтесь, вас ценят. Вы являетесь очень ценным сотрудником, и ваш вклад в коллектив, в общее дело, значительный. Но... До 19 ноября вы можете столкнуться с различными препятствиями и трудностями. К вашему управителю напряженные аспекты от Плутона, планеты власти и влияния больших денег, и от Сатурна, планеты норм, правил, ограничений. Плутон и Сатурн находятся в вашем десятом доме. Это сфера карьеры, реализации целей, достижения результатов. И напряженные аспекты от Плутона и Сатурна к вашему управителю создают трудности и препятствия, особенно в тех делах, результат от которых вы рассчитывали получить в короткие сроки. Наберитесь терпения. Плутон и Сатурн призывают вас сосредоточиться на каких-то узких направлениях, пересмотреть существующие проекты, дела, внести какие-то изменения, может быть, на основе уже работающих проектов начать новые какие-то перспективные дела. И уже с 20 ноября, когда ваш управитель перейдет в восьмой дом, ситуация изменится в лучшую сторону. Может быть, изменятся ваши цели. Если же существующие дела. Не потеряли своей актуальности, то уже к концу ноября вы сможете получить результаты. Первая половина ноября это время начала корректировки, обработки, структурирования. Развитие этих дел обязательно будет, но к концу ноября. Поэтому наберитесь терпения. Ситуация изменится в лучшую сторону. С 23 ноября в ваш девятый дом входит Солнце. Здесь находятся Юпитер и Венера. Девятый дом – это сфера расширения, вопросов религии, мировоззрения, зарубежья. И для вас становятся значимыми глобальные дела. Теперь вы можете, наконец, получить результаты и возможности для расширения своего влияния, для получения дополнительных возможностей и ресурсов со стороны других людей. Когда Солнце войдет в ваш девятый дом, на первый план выйдут вопросы профессиональных дел, интеллектуального развития. Возможно, придется получить дополнительное образование или повысить уровень своей квалификации. То есть Вам нужно обрести дополнительные ресурсы, чтобы с ними работать, развивать и расширять. Обязательно будут положительные изменения в вашей карьере. 26 ноября в ваш десятый дом входит Венера. А это значит, что каким-то образом ваш партнер или, может быть, какая-то женщина влиятельная поможет вам в достижении целей. Вы будете довольны теми проектами, которые, казалось бы, в первой половине месяца остановились. А потому что Меркурий, ретроградный в вашем восьмом доме, призывал не торопиться, переработать, изменить, переделать, восстановить старые контакты, чтобы вот это, вот все помогло вам уже после 20 ноября реализовывать те ваши задумки, которые для вас очень важны и значимы. Меркурий ретроградный в вашем восьмом доме принесет много открытий. Может быть, сначала они покажутся не очень привлекательными, но на самом деле перспективы будут удивительными. Тем более Юпитер, Планета Большого Счастья сейчас находится в знаке Стрельца последний месяц. В декабре уже Юпитер выходит из знака своего управления. Но гармоничный аспект в ноябре к вашему Солнцу сохраняется. Значит, происходит кульминация. Вы должны взять максимально возможность со всех сфер жизни притянуть все дополнительные ресурсы, обратиться за помощью, за поддержкой. И обязательно ваши просьбы будут оценены, поддержаны, и вы сможете получить реализацию тех целей, которым шли, может быть, может быть, предыдущие несколько месяцев. Это какие-то глобальные, большие желания, масштабные планы. Если вы подумываете о заключении официального союза, брака, ноябрь замечательно для этого подходит. Вообще Переход взаимоотношений на другой уровень сейчас своевременный. Ваш управитель, с 19 ноября в сильном статусе. А значит, вам под силу совершить очень много дел. И все эти начинания и дела, они отразятся на вашей материальной сфере. Конечно же, в лучшую сторону. Вполне вероятно, что в течение ноября произойдут изменения в руководстве. А за счет этого вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице. То есть все изменения, трансформации, которые происходят в ноябре, в результате отражаются на ваших профессиональных делах. В конце ноября вполне возможно, что вопросы наследства, ресурсов других людей, может быть, займы, кредиты, станут для вас актуальными. Ну, Это вполне естественно, поскольку вам нужно с чем-то работать. У вас сил и энергии очень много. Ваш управитель сильный. Вы наконец, можете проявить инициативу, поскольку в предыдущие полтора месяца, пока Марс был в седьмом доме, вы все таки были вынуждены действовать с согласия других людей. Но, наконец, вы возвращаетесь на свои привычные позиции. Вы энергичны, инициативны и теперь способны Вдохновлять и вести за собой на достижение ваших задумок и планов. Вам обязательно помогут. Но сейчас вы руководитель. Вы оказываетесь в центре внимания. Вы задаете тон. Сейчас вы ведете проект. Ситуация это больше вам подходит, поскольку Овен ⁇ это же знак самостоятельный, инициативный. Вполне возможно, что вы даже устали от ситуации, когда слишком много компромиссов нужно было принимать. Нужно было в какой-то степени действовать по указке вышестоящих руководителей ваших партнеров. Но эти навыки нужны были для того, чтобы сейчас и в будущем получить финансовую независимость. И вы это сможете сделать, если сосредоточитесь полностью на социальных делах вот в ноябре. В личной сфере тоже изменения положительные будут, но все-таки... Большая ваша сила она проявится в профессии, в карьере, в обществе, в социуме. А личная жизнь уже будет как следствие вдохновлять, помогать, давать вам уверенность, увеличивать вашу самооценку. И это обязательно будет видно и другим людям, и начальникам, и руководителям. В целом для вас ноябрь достаточно гармоничный месяц. Те ограничения, с которыми вы столкнулись до 19 ноября, они уйдут. Просто в тот период вы откорректировали, изменили, приняли. А теперь с 20 ноября вы полностью смогли расшириться, реализоваться, воплотить в реальность ваши проекты и получить какую-то пользу от зарубежных партнеров очень положительно отразятся на вашей репутации на карьере взаимодействия с зарубежными партнерами как раз в карьерных делах вполне возможно через зарубежье вы получите дополнительные возможности поэтому используйте ноябрь по максимуму постарайтесь совершить ту поездку ну, наверное за рубеже или может быть это дальняя поездка в какой-то другой город выполнив задачи по которой вы еще быстрее приблизитесь к изменению своего профессионального статуса, конечно же это будет повышение но чтобы оно было нужно действовать и у вас это прекрасно получится, потому что Овен – самый энергичный, сильный и активный знак зодиака. Вот такой вот ноябрь для Овнов. Если информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, и я обязательно вам отвечу. До новых встреч!